Приветствую, ребята. А сейчас хочу вам показать наших квартирантов немножечко, которые у нас тут поселились в прихожей. Делаю это в тихоря тайно, пока они не вернулись, а то нафиг затопчут, заклюют, съедят. Ну, в общем, смотрите сами. Я вот не знаю, там что видно, нет, есть ли там яйца или нет, но народ не вот здесь сидит постоянно сейчас. Сейчас улетели куда-то кормиться. Улетели кормиться, не знаю, когда вернуться, но вот так вот, -то. такое вот у нас внизу ласточки. Свили его в том году. В этом году вернулись. Вот даже не знаю, что делать. Дом купили в том году только. В этом году планируем. Здесь вот начали немножечко ремонт делать. Сейчас вот покажу. Вот. Начали обшивать изолом. Изолом обшивать. Вот это вот помещение. Вот на плане дома его нету, вообще помещение. Это потом пристроено уже. Вот. То есть это крыльцо. Крыльцо. Но так как в доме нету ванной, нет туалета, туалет только на улице, поэтому мы решили... Мы решили крыльцо утеплить, сделать здесь перегородки Баба. и сделать здесь туалет и ванну. Баба. Вот, соответственно, назревает вопрос, а вот куда их девать? Не знаю, может быть осенью, когда они улетят, я все-таки уберу это гнездо, <coughs> уберу гнездо и Баба. до конца все это здесь утеплим и сделаем туалет и ванну. Придется их, наверное, куда-то перемещать, сплавлять. Иначе выбор такой. Либо они здесь живут, либо мы все-таки делаем здесь ванну и туалет. Как-то так. Совмещать два этих ä, понятия, две эти вещи не получится. Ну. Не знаю, либо нам ходить всю жизнь немытыми и, э, и зимой бегать в туалет на улицу, либо терпеть этих вот квартирантов здесь. А раз они уже второй год прилетают, они прилетят и на следующий год, соответственно. И будут здесь по-наглому жить. А вы представляете, как они ругаются? Это вообще, вот бабки на базаре или сапожники, они ведут себя скромнее, чем они. Намного тише и спокойнее. Народ возвращается. Так, так, прячемся, народ возвращается. Народ нажрался. Так, я сейчас, чтобы они не запалили, табуретку беру. А тут скажут, что тут ставил. Вот они, вон, вон они. Вон они. Так, здесь. А вот где-то вот тень вижу страшную. Иди Вот сейчас а -а -а. вот мы будем прятаться. Дадим им проход пролететь. Так что вот так вот, ребят, такие квартиранты у нас. А вы говорите, все красиво, прикольно. Приходится бороться не только с финансовыми трудностями, но еще с квартирантами, которые, я вам хочу заметить, за проживание денег не платят. Ладно бы, если бы платили за аренду помещения. Не платят. Вот так вот, а? Ладно. Баба. Пойду дальше делами заниматься, а вы, пока они не прилетели и вас еще не заклевали, на канал не забудьте подписаться и колокольчик нажать, а то всякое бывает.